Болеем за отсутствие разрывов, дамы и господа. Это самое главное, потому что ножи начались, а это значит, что теперь я уже поставил матч на запись. И если вдруг произойдет разрыв, как известно, у меня запись обрубится, и где ее потом искать, непонятно. Ну, в любом случае, третья решающая карта, команда МИД пока что в атаке, и All Your Dreams пока, прошу, наобор... прошу прощения, наоборот, All Your Dreams в атаке и МИД в обороне. Собственно, по ножовщина за сторону... Два в два. Ну и в итоге ножи за команду All Your Dreams. Логично представить стей. Мне так лично видится, конечно, стей. Но я бы во всяком случае желал бы остаться именно в атаке. Но у команды All Your Dreams, я полагаю, будет другое решение. Они, наверное, выберут оборону. Мне так опять-таки кажется. Посмотрим, угадал ли я. Да, они выбирают начать в обороне Не самое явное решение, учитывая опять-таки, что на карте The Dust 2 сильной стороной является атака И желание начать в слабой стороне меня всегда немножечко, типа, как бы это так сказать, будоражит, что ли Потому что, ну, странно, странно. Обычно все стараются начать за сильную сторону, чтобы взять как можно больше раундов. Но митовцы проходят через зигзаг и 21-го взрывают хаешечкой. Дефингидрамин забирает Скарпа. Тем не менее, это не останавливает выход на точку А. Дефингедрамин. Сильвер ловит в голову из Глоков. Боже мой! Еще один хедшот по Бэтбою и Кессон остался последним. Снова Кессон остался последним. Гаймодис... Э в описании есть ссылочка на данный турнир. Ну, собственно, даже, кстати, есть дефьюз киты. Не похоже, правда, на то, что Кисон может выиграть этот раунд, но дефьюз киты есть. Я должен был отметить данный факт. Хакуна Матата минус Кисон и пистолетка за командой Мид. Вот, в общем-то, это все, что вам нужно знать о выборе стороны для команды All Your Dreams. Не самое, на мой взгляд, повторюсь, адекватное решение начать в обороне. Это как бы, знаете, надежда на камбэк во второй половине. Но как закамбэчить во второй половине, если вы первую отдадите 15-0, например? Да никак. Хотя бы одну ошибку совершите, и матч проигран. Поэтому все-таки лучше начинать за сильную сторону. Либо если вы стопроцентно знаете, что сможете выиграть... Вторую половину вообще в нули. Сейчас полная отдача точки Б в исполнении «Все твои мечты». Теперь будет попытка встретить убегающих с точки митовцев. Ну или даже, может быть, еще что-то попытаются ретейкнуть. Минус от Скарпа, Вити и Женя, но ну, 21-й не умер. Повезло, пережил все выброшенные в него, так скажем, пули. Ну да, вот пытался с кого-то хотя бы выбить девайс, но нет. 2-0. Привет, брат, элемент Дота, приветствую. Хорошо, что КС продвигают, безусловно, полностью с этим согласен. Если бы данных ивентов не было, то давным-давно бы уже Counter-Strike, к сожалению, укатился бы в... Куда-то, куда-то, куда-то далеко Откуда его уже было бы практически невозможно выкатить Ну а благодаря вот таким вот э, ивентам э, Counter-Strike продолжает жить Именно турнирный Counter-Strike Ну на пабликах-то разумеется по-прежнему играют Ребята Но круто смотреть именно 5 на 5 Двоечник минус сильвер ну, не самый, конечно, адекватный спрейдаун от двоечника. Тем не менее, минус от Жени все-таки прилетает. Витя в тэшке забирает кессона. 21-й. И Гидромин ...находится на миду. Если можно, конечно, 21-го отнести к миду, здесь скорее все-таки не мид, а кт-респаун. Но, да, не важно. Минус от Жени. Дефингидромин последний. Находится он в нижней тэшке. Ждет... Ждет, не дождется, что кто-то принесет ему на блюдце с золотой каемочкой. Девайс. Ну, например, автомат Калашникова, я думаю, от которого он бы не отказался. Но игроки атаки пока что мидл игнорируют. Хотя вот Витя, что ты делаешь? Витя, повернись. Поворачивается, но там двоечник вроде бы как справляется. 3-0. Начало для митовцев многообещающе. Вот смотрю, и, честно говоря, тактики немного вижу. Ну, если это ирония или не ирония, в общем, не знаю, как точно, конечно, относиться к этому высказыванию. Но на карте Тускан, которой была предыдущая карта а, в этом противостоянии, тактик не было от слова «вообще». Здесь они какие-то банальные, может быть, простенькие, но все-таки присутствуют. И, естественно, как вот вы сравнение сделали с... Команды Нави, мне кажется, немножко некорректное сравнение, потому что Нави все-таки являются профессиональными игроками, являлись, ну, если мы берем Counter-Strike 1.6, но если мы берем современные CSGO реалии, да, то там опять-таки тоже профессиональные игроки, а здесь любители, у любителей и не должны быть такие жесткие стратегии, как у профессионалов. Какуно Матата. Хаешкой добивает Гидрамина, который забрал Женю и, в общем-то, сделал тем самым энтрифраг и гадости своим соперникам. Но чего сейчас мид боятся, даже не знаю. Давайте просто подумаем, да, что, в принципе, мид делают неправильно в атаке. Просто давайте подумаем. Вспомним Тускан. Они просто сидят и ждут. Разве так выигрываются матчи? Наверное, 90% нет. 3 в 4. А, минус по 21-му и, в общем-то, до сих пор 10 секунд до конца раунда и только-только установлена бомба, дамы и господа. Вот настолько медленно мид пытаются разыгрывать карту Дедаст 2, то есть это прям на грани. 10 секунд. но раунд все-таки выигрывается, но опять-таки давайте чуть-чуть э, больше... Больше чуть-чуть вникнем в ситуацию э, вот этих 10 секунд. Ну, предположим, 10 секунд до конца раунда и э, бежит, допустим, человек устанавливать бомбу. В этот момент его забирает соперник, бомба выпадает. И не факт, что кто-то находится рядом с ним, подберет эту бомбу и успеет ее поставить. Вот почему за 10 секунд нельзя выходить, потому что можно не успеть установить ее. <звы> ну а тем временем, энтри-фраг в исполнении Скарпа, неплохая хаешка под Хакуна Матату. И уже теперь понятно игрокам атаки, что в данном раунде есть поджим длины. И этот поджим уже отстрелян Минус по Бэтбою, но был еще один игрок Находящийся на длине, это Сильвер был По-моему, но он уже свою позицию Естественно отдал и стянулся на Точку А, где находится, кстати Его напарник гидрамин Но постепенно ряды Редеют, минус по Кессону Минус по Сильверу Женя Ушел на перезарядку, 21-й с 5 хп, дефин гидромин со стахл с поинтами, и проход на точку А, ну как разумеющееся, само собой. В КТ-респауне есть один игрок обороны, это был как раз-таки 21-й, и Витя его очень долго и упорно ждал. И все-таки дождался, счет на табло 5-0, еще раз повторюсь... Для меня лично очень странное решение Пикнуть слабую сторону То есть команда All Your Dreams Сами себя по сути подписали Под то, что первую половину Они будут играть с огромным-огромным трудом Геройское Геройское поведение Минус от Женни Дефингидрамин. Снайперская винтовка появляется, если быть точным. Даже 2.21 также играет на оптике. Но игроки команды МИД успевают пройти в точку. И теперь удерживать эту самую точку против АВП будет, по идее, легко. Хакуна Махтата... Махтата. Хакуна Матата и двоечник делают по минусу, но ситуация один в один. Что это? Ёлки-палки, такое! Команда МИД отдает просто неотдаваемый раунд. И я даже на самом деле не удивлен, честное слово, к сожалению, потому что помню карту Тускан. И там таких раундов было отдано, наверное, порядка штук шести. 5-1. Респект команде All Your Dreams за то, что они осилили выбить девайсный раунд. При наличии двух снайперских винтовок, что уже само по себе является весьма и весьма сложным. Но, тем не менее, тем не менее... Я все-таки думаю, что команда МИД слегка побаивается своих соперников. У меня складывается такое впечатление из-за того, что они играют, ну, прям чересчур осторожно. Полагаю, играть надо более, так что ли, открыто, более агрессивно. Это все-таки атака. Есть полным-полно вариативных раундов с раскидками, без раскидок, быстрых. Прессингов, не очень быстрых прессингов Но вот то, что сейчас двоечник на шефте выходил из банки И открылся под вражеское АВП Это, опять же, очередная ошибка Ну, кто на шефте из банки выходит? Типа, наверное, не знаю Агрессия здесь все-таки нужна а, иначе никто никого не боится. Команда All Your Dreams просто играет от позиции и ничего не удастся сделать команде мид. 45 секунд до конца раунда. Витя с Женей вдвоем пытаются зайти через длину. Здесь 21 выстреливает и не попадает, но дальше размен, размен, после которого Витя тоже умирает и это уже второй для All Your Dreams. Ужас. В общем, ужас. Команде Мид точно нужен стратег. Это Best of 3, да, Дамир, все правильно, это best of 3. Команде Мид нужен человек, который научит их именно вот в стратегию. Потому что ребята в ней прям слабенькие, к сожалению, плавают. Ну, то есть они знают, как разыгрываются дефолтные какие-то раунды. Но дефолтные раунды, понимаете, знают и соперники. И результатом является то, что. Что может получиться из этого? Да ничего. Ничего хорошего, к сожалению, из такого не получится. Если вы постоянно играете дефолт, ваш соперник тоже эти дефолты умеет играть. Очевидно. Нужно удивлять. А вот удивить соперника, естественно, можно только тем, что ты выучил какие-то новые хитрые мудрые стратки. Но эти стратки пока что от команды мид мы не видим. Ну вот если сейчас мы увидим обычный стандартный мид 2 b с э, раскидом, Меда uh, Это дефолтно, но это хоть как-то немножко бы даже удивило, я думаю, команду uh, All Your Dreams. Но мы вместо этого видим банальное открытие в парапет, и вот это как раз-таки плохо, потому что обычные банальные раунды ну, не работают с большей долей вероятности. Тем более 30 секунд до конца раунда опять затягивают до последнего, чтобы сейчас выйти и не выйти. Кесон, минус Витя, ну а дальше 21-й. А дальше 21-й. А где раскидка? Стесняюсь спросить, где гранаты у команды МИД? Почему нет флешек, почему нет дымов? Вот, собственно, где и кроется-то вся проблема. Ребята сами по себе индивидуально хорошие стрелки. Они умеют стрелять, они грамотно где-то умеют открываться. Да, сейчас Женя, к сожалению, не совсем грамотно, конечно, ставил бомбу, но что было, то было. Ничего с этим, конечно, не поделать. Проблема в отсутствии раскидки. Это важнейшая часть атакующей стороны. Для того, чтобы выиграть атаку, нужно уметь применять гранаты по полной. Не просто так их куда-то выкидывать, вот типа... Ну даже, например, вот такая антиаркадная флешка от Кессона очень хорошо работает в случае фаст-Б-выхода. Дым на просвет от Скарпа. Флешка, ну, флешка посредственная, слепит только гусь. С хаешкой сейчас бы в дым запрыгивать, но делают-то вот я не понимаю просто мне кажется уже ребята немного устали третья карта определенно накладывает какие-то свои ограничения так скажем на происходящее команды начинают ошибаться все больше и больше потому что если вспомнить трейн трейн был сыгран практически идеально Минус от Кессона и Сильвера, как следствие, это 5-4. Вновь мид допускают огромную ошибку, позволяя команде, играющей в слабой стороне, забирать очень большое количество раундов. Ну, вдумайтесь, да, что будет, если сейчас All You Dreams в слабой стороне выиграют. От команды мид во второй половине банально ничего не останется. Кстати, ни разу моменталок не видел на длину оттеров, пишет Клинк. Вот я про что и говорю. Раскидок у команды мид практически нет. То есть пытаются играть как-то... Слишком просто. Слишком просто в плане играть просто на стрельбу. Ну, Скорб забегает в точку, ничего вообще не чекает, это странно. <laughs> это странно, потому что это граничит с глупостью. Но, однако, все таки бомба установлена, и теперь начинается какое-то удержание. С... Как, если можно, конечно, вот это назвать удержанием. 5-5. Я могу пока что только поаплодировать команде All You Dreams, ибо их действия в обороне напрямую влияют на благоприятный исход матча в их пользу, естественно. Команда Mid, Мид... Ну, я не знаю, опять же, в результате чего была выбрана карта Dust 2 третьей карты, но, как говорил еще на карте Тускан, повторюсь сейчас, мне кажется, ошибка ставить решающие картой такую карту, как Даст-2. Поставьте карту... Ну, нюк, например. Ее реально нужно уметь играть. Рандома в ней практически никакого нет. И это означает, что действительно нюк выиграет команда, которая реально прям умеет его играть. Даст, согласитесь, что как вы не зайдете на паблик, там в большинстве своем, на большинстве пабликов, всегда можно увидеть Даст второй. Поэтому эту карту знают все и умеют ее играть все, худо бедно хоть как-то сон дабл, кил. Вышли в зигзаг и не вышли в зигзаг. Не в первый, кстати говоря, раз. Почему? Потому что где гранаты? Нигде гранаты. Их нет. Хакуна Матата минус Сильвер. Ну вот, хотя бы хаешки наконец-то полетели. Хоть какие-то, банально. А, двоечник. Ну, двоечник, в общем. Катапультировался из зигзага. Хакуна Матата. 100 хеллс-поинтов. Снайперская винтовка 1 в 3. И раунд, наверное, скорее, конечно, мертвый, чем живой. Хотя есть бомба, и он определенно попытается поставить ее на точке Б. Но 20 секунд до конца раунда и нет времени на перестрелки. Да и при этом еще и девайс такой себе. 6-5. Как результат, All Your Dreams вырываются вперед. И это очень и очень необычно, дамы и господа. Когда оборона выигрывает... Чуть больше раундов, чем того требует, в общем-то, реалии Counter-Strike. 21 -й. Минус Хакуну Матата. Сентри фраг All Your Dreams начинают. И я уже, ну, наверное, практически полностью уверен, что команда Мид просто сдались. То есть они неплохо играют. Они именно уже не хотят играть. Я думаю, они просто свыклись с тем, что скорее всего проиграют. Ну, сейчас открывашка на Мидл плюс, э, тэш, плюс Тэшка, да? Нет. Не будет открывашки на мидл, ну, команда мид, ну. <с> Я просто не понимаю, что они делают. Почему не было выхода на мид, если там был сделан энтрифраг с карпом? Ну, почему? Или подождите, или нет, с карпом не, не был сделан минус. Да, Скорб же ведь кого-то под банкой убил Ладно, я могу ошибаться, простите, конечно, если я ошибся и неправильно сказал Но почему просто вот действительно как правильно сейчас Гай Модис пишет Самая дефолтная страта Раскидываете мидл дымами и флешками, забегаете на точку Б стежки и мида. Игроки обороны зажаты с двух сторон И очень немногие знают, как правильно контрить эту страту 7-5 Как результат, 7-5 то есть они раскидали точку Б, но шумели. Там испугался один единственный снайпер, который на ней находился. Там был всего один человек. Он испугался, что сейчас на него будет выход, а выхода на него не было. Зачем они его напугали? Они вот слева прыгают. <смех> <смех> Почему это вижу я и не видят они? Витя, минус кессон. Сильвер. 21-й, сильвер. Ну, мои, опять-таки, аплодисменты. Мое почтение. Женя, 38 хп, 1 в 3. Флешечка в лицо. Минус от 21-го. Ну не могут найти себя в атаке команда мид. Оборона у них, что на всех вот, ну, на всех картах, которые я смотрел, да, то есть, это Трейн, это Тускан, и... и что еще? И вот сейчас даст. Атака слабая у команды мид. Оборона более-менее еще хоть какая-то приемлемая, но... но атака прям вот, ну, совсем плохо. На Тускане я говорил, что она безыдейная. На Дасте, ну, то же самое, просто теперь карта даст. Если раньше они сидели в малом квадрате, то теперь они сидят в Т-шке. Наконец-то хоть. Ну вот видите? Ну вот вы видите, когда они играют чуть-чуть быстрее, команда All You Dreams начинает ошибаться чуть-чуть чаще. Как результат, 5 в 3. Вот вам и 5 в 3. Вот вам и 5 в 3, елки палки ха ха Ха-ха-ха-ха-ха! Жесть! Это жесть. При разрешении 800 на 600 обзор маленький. Ну, я полностью с этим согласен. Действительно, обзор урезается, но на всякий случай давайте просто внесу ясность. Вдруг, типа, не все это поймут, да? Но когда ты стоишь вот здесь, пардон, когда ты стоишь вот здесь, ты видишь весь данспол, и соперник там прыгал. То есть ты бы его так и так увидел, даже если это было бы 640 на 480. Это тоже очень важно понимать. Дефин Гидрамин. Это уже, по-моему, четвертый или пятый тимкил э, у команды All Your Dreams за весь сегодняшний финал. Просто без шансов. Просто без шансов. Женя последний. И последний раунд первой половины, видимо, команда Мид все-таки вынуждена отдать. Хороший хедшот. Но это ничего не меняет. 10-5. Команда All Your Dreams выиграли слабую сторону со счетом 10-5. Я на 800 на 600 хорошо все всегда вижу, пишет Богдан. Ну, я, в принципе, тоже всю свою, так скажем, Counter-Strike карьеру играл на 800 на 600. И если обзор сужается, нужно просто чуть-чуть больше двигаться, ну, периодически влево-вправо, да, как бы. Поэтому всегда все будет хорошо видно. Кисон. Минус Женя. Энтри за командой All Your Dreams, да, то есть начало, опять-таки, очень многообещающее, но нет для камбэка оно, так скажем, многообещающее. Где Женя убили, я, к сожалению, этого уже не узнаю. Видимо, это была аркада, наверное, в банку. Может быть, все-таки слетаем и посмотрим. Трупик уже, к сожалению, пропал, поэтому не узнаем, где, где был минус, но где-то он все-таки был сделан. И теперь All Your Dream сыграет какую-то медленную атаку, хотя... Ой, дефингидрамин. Ну, сверхрискованная мета, перестреливаться через весь мидл против USP, имея глок в руках. Пётр, спасибо большое, вижу донатик, сейчас прочитаю. Но сначала досмотрим пистолетный раунд. Вот опять он не вылетел на экране. Короче, все сегодня не так работает, как хотелось бы. Хакуна Матада, минуски сон, бомба установлена, и 27 секунд до взрыва. 21-й Мощнецкий убивает Скорпа. Э -э -э как бы... <laughs> я не знаю, что сказать. Блин, простите, пожалуйста, дамы и господа, у меня вообще теперь донейшн-алер закрылся. Извините, сейчас я секундочку буквально по... по отсутствую. Быстренько раскрою его, потому что там сообщение от Петра нужно все-таки прочитать Ну, пистолетку, как вы понимаете, команда All Your Dreams выиграла, счет 11-5 За глаза такая себе достаточная история, радостная, да? То есть теперь еще и в сильной стороне, да с экономикой Так, Петр 200 рублей на пиво скидывает Петр, спасибо большое На алкостриме все это мы дело разберем Команда All Your Dreams решают запушить мидл против пистолетов вражеских. И зачем-то был калаш. Калаш, который теперь подобрал скор, и с этого калаша уничтожает. Это в основном только на мои донаты. Кстати, да, Петр, почему-то Donation Allerts не любит именно, когда донатите вы. Угадай, называется, почему. Ну что, попытка зайти в тыл врага 21-му, есть скаут и минус от Хакуна Мататы. Ну, раунд конкретно этот, я бы, наверное, сказал, был проигран из-за того, что были куплены такие серьезные девайсы, как калаши. Ввиду потери этого самого девайса, игроки обороны обрели, ну, огромную мощь, подобрав этот самый калаш. То есть лучше все-таки было купить те самые МПшки, которые в девайсных раундах Не работают, но на вражеском Экономическом раунде Сработают с огромной вероятностью Потому что соперник без армора Ух ты Трехочковый от Хакуна Мататы Два минуса с хаешки, минус от Вити Ну, тут Бэтбоя, конечно, закроют Вопрос времени 11-7 Еще не все потеряно для, для мяса В обороне все же они лучше играют Здесь, да Полностью согласен, в обороне у них есть шансы, как бы парадоксально это не было, вроде они находятся в слабой стороне, но я говорю о том, что у них шансов как раз таки больше, чем в сильной стороне, но так и есть, на самом деле команда МИД чуть больше подготовлены именно к оборонительной стороне, нежели их соперники, ой, простите, нежели к атакующей, соперники здесь вообще ни при чем. Тут, конечно, вопрос, насколько продуктивно смогут атаковать ребята из All Your Dreams. Пока что по продуктивности здесь прям очень с натяжечкой. И дефингидромину идеально было бы хотя бы успеть поставить бомбу. А контрол почему не нажал? Дефингидромин. Нажатие контрола спасло бы раунд, и бомба была бы установлена. Вот так вот. Но ну, что поделать, хорошо, окей не, не успел сориентироваться, видимо Надеялся, что успеет и так Хотя странно, конечно, что он вообще на это надеялся Ну же, просто ведь одно нажатие Кнопки и поставлена бомба Давайте смотреть девайсный, все-таки экономика у команды All Your Dreams восстановлена У команды МИД с деньгами тоже все шикарно Поэтому данный раунд будет одним из ключевых, как минимум, в данной встрече. Вообще, глобально. А, снайперская винтовка в руках Скорпа. Две мки, ки Три м прошу прощения. И один автомат Калашникова. Ну, три Калаша, АВП. И Сильвер почему-то вообще без всего. Просто с Глоком. Обделили. Тиммейты ни дроп не дали, ничего не получилось. Ну, первый пропрыг про есть, так скажем. Да, и теперь 21-й с АВП пытается держать позицию. Попадает в заку на матату. Не попадает в соперника в зигзаге. Неплохой выход на точку. Ааа, -а -а! Витя в прыжке. Ставит хэдшот Дефин гидромину! Какой жесткий Витя. 2 хп остается у 21-го. Бэтбой С 9 хп. И скорб. Последний. А скорб уже в упоре. А по нему нет инфы. И тайминги, к сожалению, дамы и господа, не в пользу команды МИД. 12-8. Они, конечно, были, безусловно, очень близки к тому, чтобы выиграть этот раунд. Но именно под конец просто не повезло. Просто не сложилось, да, потому что на шаг дальше находить Скорб, его бы не заметили. И все было бы хорошо. Ну, глазастый бэтбой говорит, такие штуки все-таки не работают. Тем не менее, у обороны по-прежнему есть девайсы. И если команда All Your Dreams надеются на победу на этой карте, то им, конечно, сейчас кровь из носу необходимо забрать данный раунд, сделать счет 13-8, тогда у мид закончатся деньги, и автоматически, собственно, им придется отдавать еще и 14-й. Но он есть на длине игрок, это был Хакуна Матата вместе с Вити, кстати, Ой-ой-ой. Какая хорошая флешка с Зигзага, да, сейчас вылетела. <laughs> Даблкилл от Сильвера. Витя принимает. Принимает бой. И это прям реально принимает бой. Просто куча фрагов от Вити, но 21-й СВП успокаивает соперника. Ох ты! А следом меткий хэдшот в голову двоечника. Последним остался Женя. Бомба установлена. где бомба установлена? Простите меня. А вы видели вообще, кстати, смотри, прикол? Бомба на рекламе установлена 13-8 Все-таки выбивают экономику И вот теперь уже, мне кажется, с этого момента У команды мид практически не остается шансов на отыгрыш Потому что, ну, вы сами видите, да, там просто куча хаешек Возможно, сейчас будет взрыв в банке Собственно, самая читаемая и очевидная ситуация Есть прогрев банки, но все игроки команды All Your Dreams находятся на точке B Кроме, кстати, Хакуна Матата Он не пошел взрывать но его нашли. <с> его нашли. The bomb has been planted и неожиданно опять-таки теряется автомат Калашникова. Сейчас с этого Калаша... Ох ты! Еще два минуса с ХАЕшки от 21-го. Не первый раз, кстати, это уже происходит. Ну что, двоечник ласт в дверях показался. 58 хп минус от 21-го. 14-8. Статистика. На ваших экранах 28, пугающие 28 у... 28 на 12 21. АВП МИД стоит и ЗЗ пропускает. Да, Пётр, я согласен. Мне тоже, конечно, вызывает это вопрос, но я же сказал, что в стратегию команда МИД так себе умеют. Но они зато умеют неплохо стрелять. Это единственное их достоинство. Им нужен человек, который с ними над стратегией бы поработал. Выхода и приема. И это было бы очень круто. Хакуна Матата Минус Дефин А почему у команды All Your Dreams Постоянно денег нет? Скажите Скажите на милость Почему они Не, хотя Кстати, справедливость ради Тут-то все сейчас пока без проблем Относительно беспроблемно хочу обратить внимание на вот этого персонажа, 21 -й. Его тиммейты зашли на точку А, он до сих пор в терровском терр... терр респауне находится. Это, конечно, проблема, потому что нужно вовремя успеть тянуться. Накидывается флешка, а лучше бы флешка накидывалась на зигзаг. Да и тиммейты почему-то тупят и не заходят на самом деле. Это пугает меня еще больше. 21 остался один. Мне кажется, такое выиграть будет невозможно. 2 хп. Да сейчас просто префаером убьют. Сто процентов префаером убьют. <звы> В ногу попал, вы видели? Хаешка-добивашка! Нет. Хреновая хаешка кинута была слишком высоко. ее нужно было кидать дальше. Минус от Вити. все таки по 21-му. Очевидно, естественно, что он должен был здесь умирать. И проблема в этом раунде кроется в, медли... в медлительности. All Your Dreams все хорошо сделали, красиво раскидали длину, но слишком медленно выходили. Слишком. Вот, кстати, здесь уже Гай Модис в чатике пишет, что готов поработать над стратегией э, у команды мид. Так что, если что, вдруг обращайтесь к нему. Он подскажет, я надеюсь. Ну, а пока у нас снова промедление от команды All Your Dreams. Медленно-вдумчиво ребята пытаются занимать э, позиции на выходе из банки. И что происходит? Естественно, потому что медленно-вдумчиво из банки выходят игроки атаки уже на открывшихся туда быстро и агрессивно игроков обороны. Типа обычно с хорошим респауном, конечно, можно занять банку первее, чем твои соперники откроются на длину, но это все реже бывает. А почему-то у нас оп и неожиданная отдача Б, а еще более неожиданно, почему Бэтбой куда-то вообще сейчас полез? Вот у меня 500 миллионов вопросов и вообще абсолютно ни разу не понимаю, почему именно так играют, что одни, что другие. Поставлена бомба, зачем куда-то лезть Зачем что-то пытаться выделывать и себя изображать здесь Ну, Гидрамин с АВП Давай теперь против четверых Да вон, там еще чуть-чуть и на нож бы посадили 14-10 Геройство Желание погеройствовать э, Бэтбоя, я считаю, напрямую сказалось на поражении в этом раунде Вот я уверен Никто меня в этом не переубедит Зайди на точку, поставь бомбу, сиди, жди соперника все будет хорошо. Соперник так и так придет. Открывшись... Ну даже про, не просто на стрейфе. Он вышел вообще на Мидл. Его оттуда могли расстреливать кто угодно. Прокидка банки. Прокидка Мидла. И через Мидл, кстати, в этот раз будут работать All You Dreams. Вот он, тот самый стандартный Мид-2B. Мид, Туби, раскидка, меда, раскидка. Все, из изумительно. Я этот раунд ждал от команды Мид в первой половине, так его и не увидел. Ну, правда, конечно, не совсем идеально сыграно сейчас командой все твои мечты. Но это лучше, чем ничего, согласитесь. 15-10, дорогие друзья, у Скорпа закончились патроны, он пытался запихать нож в своего соперника, а соперник отказался от такой перспективы, говорит, не надо. Я воздержусь, придержите при себе. Хакуна Матата, энтрифраг по 21-му и 4-5. Вот так вот грустненько, печальненько, но получается история, что второй минус уже делают игроки команды МИД. Грустненько и печальненько для болельщиков команды All Your Dreams, потому что в данный момент болельщики команды МИД ликуют. В общем-то, здесь вполне себе могут быть э, овертаймы, да, скажем так, потому что 16-й-то еще не взят, а вот 15-й уже намекает на временную ничейку. А, ни одного, ни одного минуса от команды All Your Dreams. Почему? Да, как обычно, все очень просто. Зачем медленно э, разыгрывать атаку, если ваши соперники плохо принимают быстрые выходы? Вот, объясню. Не успею, не успею объяснить. Ну, просто давайте вдумаемся, какая ситуация. Команда All Your Dreams готова выйти на точку Б. Там находится Хакуна Матата со снайперской винтовкой. Вместо того, чтобы положить дым и пару флешек и просто туда выбежать, они по одному открываются под снайпера, который по одному выстегивает каждого игрока атаки. Ну, ведь логично, что если вы выйдете вдвоем, снайпер сможет забрать максимум одного. Почему бы не попробовать выйти вдвоем? Почему четыре игрока выходили по одному? Дела. Скорб! Даблкилл и тут с дробой. Ой, на нож! Вот ты, боже мой. Изи. 15-11. 21 раунд был самым важным Для 2 АВП минус раунд За КТ Да, Петр, я полностью согласен Тот раунд действительно очень сильно ослабил экономику Команды МИД и позволил Удалиться команде All Your Dreams Немножко дальше Но, как вы видите, All Your Dreams и сами, в общем-то, рады Как бы, когда их Так скажем, избивают Но фастлонг, интересно Фастлонг, в общем-то, может сейчас сработать Витя, минус Деффингидрамин Минус от Скорпа Даблкил от Женни. И мы двой последний. Это камбэк, я могу сказать, за счет. Вантус, ну ведь, вероятнее всего же, вы не можете знать счет, потому что матч все-таки еще не сыгран. Ой, простите, я один раунд забыл прибавить. 15-13. <coughs> нужны допы, будет интереснее. На самом деле нет. Положа руку на сердце, в этом матче на третьей карте допы не нужны на 100%. Никому. Потому что допы, это еще больше рандома в данном случае проиграет вообще просто рандомно кто-то проиграет и все. Это не будет отражать действительность, нельзя будет назвать команду сильной. Я вижу экран Скорпа. Ну, так там разница-то всего лишь в один раунд, как бы. Ты можешь сказать, что, допустим, там сейчас 15-14, например. Но спойлерить не надо, тем не менее. Раз уж ты видишь его экран, теперь, если ты скажешь счет, и даже если он будет неправильный, модераторы тебя забанят. Поэтому. Ты зря признался, но, в общем, пожалуйста, без спойлеров. Нам всем интересно знать правду, но мы хотим ее узнать сами. Игра напряженная, это не то слово. Она, конечно, перенасыщена ошибками, но это в силу усталости. Вот хорошая моменталка от Дефингидрамина. Да, видали, какие моменталки умеют накидывать игроки? Все замечательно. Открываться под нее. Почему никто не открывается? Зачем кидать моменталку, под которую никто не выходит? <laughs> 4 в 3, дорогие друзья. All Your Dreams выходит на точку А. И победным ли будет этот выход? Узнаем буквально через несколько секунд. Скорб пытается пушить длину, забирает 21-го. Заканчивается патроны. И выигрывает перестрелку или нет? Выигрывает. 2 в одного двоечник последний. Где двоечник? Забирает Бэтбоя один на один с Дефин Гидромином. Но тут самое главное Дефин Гидраминчику просто никуда не выходить. Время есть, в принципе, на Дефьюз время есть, но уже, наверное, можно подытожить, дамы и господа. Все, никто никуда не выходит. Времени на Дефьюз-то банально уже и не остается вовсе. Победа команды. All your dreams, дорогие друзья, 16-13, все твои мечты становятся победителями гранд-финала со счетом 2-1 по картам. Мои поздравления победителям команде МИД, огромный респект за участие, они показали очень мощную игру и очень боролись жестко, вот очень, но нужно работать над стратегией.